Друзья, всем привет. Вы снова на канале Вкусняшки от Яшки. Спасибо всем, кто подписывается на канал, ставит лайкосики, оставляет свои комментарии. Сегодня, сегодня мы будем готовить довольно-таки редкие для нашего канала блюда. Ну да, наверное, блюда. В общем, мы сегодня будем делать сладенькое. Меня очень долго мой оператор просит это сделать, но... Я к, к сладенькому, ну, так к себе отношусь, а там просто, вот. В общем, сегодня у нас будет сладенькая. Сладенькое мы попробуем сделать немножко не по стандарту. Мы будем, не будем, грубо говоря, там, месить тесто, делать какие-то пироги, там, либо запеканки. В общем, сегодня будет, скажем так, полностью сладенькая из магазинных продуктов. Как-то так. Ладно, помчали по ингредиентам и будем уже готовить. Сливочное масло, творожный сыр, без всяких добавок, просто творожный сыр, печенька, орео, э, сахар и сливки 33-35% нужны. И соленый арахис. Ну все, будем приступать. Все граммовочки будут в описании под видео. Первое, нам нужно сделать основу. Основой у нас будет, как я уже сказал, печеньки орео. У нас их 400 грамм, нам нужно их перемесить в, прям в муку. Закидываем блендер. А может просто их сидим? Все, выключай видео, хорошо. Все, теперь перебиваем печенюшки в труху. нужно перебить вот, вот до такой пыли. Теперь вливаем сюда сливочное масло растопленное. Все граммовочки, напоминаю, будут в описании. И еще раз это хорошенько перебиваем. Берем какую-нибудь формочку для запекания. У нас есть такая вот разъемная форма с съемным донышком. С ней будет просто поудобнее. Ну, это по сути не принципиально. Берем сливочное масло. И смазываем, чтобы наш вкусняшка не прилипла. Наш вкусняшка. читаю мне кажется. Обычно мне это не свойственно. Это же мой оператор. При виде сладкого начинает заговариваться. И не только что-то пошло не по плану. Ну, много не мало все хорошенько тщательно промазали все супер все высыпаем печеньюхи формочку и распределяем естественно по формочке ровно но нам нужно будет еще сделать бортики из печенька В общем, вы увидели сами бортики, они у нас получились невысокие. Но это только потому, что у нас большой, большая форма для запекания, у нас 26 сантиметров. Можно взять меньше, если у вас меньше, то у вас бортики получатся повыше. Ну, естественно, сам торт этот, ну, сладость это получится более больше начинки именно в объеме получится. Вот. В общем, отправляем сейчас, пока что эту основу в духовку на 180 градусов минут там 5-10, ну посмотрим по состоянию. И уже занимаемся непосредственно самой начинкой. Погнали. Вот здесь у нас 600 грамм творожного сыра обычного абсолютно. Туда мы вбиваем два куриных яйца. Раз и второе. Два. Ага. Дальше ссыпаем туда сахар и жирные наши сливочки. Ой, хорош как. И теперь нам это все нужно перемешать. В общем, сначала берем вилочку и хорошенько это все перемешиваем до однородной массы. Сейчас немножко я думаю оно размягчится, и можно будет дальше уже попробовать венчиком это мешать что в данный момент этого не получается сделать основу мы достали теперь заполняем начинкой О, какая она классическая прям кремовая кремовая распределяем теперь равномерно его так, оп -оп. Оп -оп. Только желательно его распределить так, чтобы он был немножко ниже вот этих вот бортов, которые сделали. Потому что сверху пойдет еще глазурь. Ё-моё. Очень нежно, субстанус я. Липкая. Все, начинка на своем законном месте. Теперь отправляем при 110 в духовочку на час и ждем. Но пока она у нас там будет в духовке готовиться, мы сделаем глаз... глазурь. Да. Отправляем в духовочку на час при 110. Но пока она у нас там будет готовиться, мы сделаем карамель с арахисом, которую мы уже будем поливать сверху. Поэтому отправляем в духовку. Ну, и у нас есть некоторое время чем-нибудь позаниматься еще. Сейчас сделаем карамель просто растопим сахар в сотейничке вот так вот аккуратненько потихонечку ну хотя я думаю что все в детстве делали на сковородке сахар а потом получали люлей за это от родителей карамелька уже растопилась вливаем туда горячие сливки В общем, по консистенции должна получиться ну, вот такая вот жиденькая карамель. Но нам сейчас нужно ее оставить, чтобы она постояла, подостыла. Ну, она сейчас очень горячая. И она станет немножко погуще. Сливки как раз для того, чтобы она не схватилась камнем. Все, оставляем пока остыть. И потом уже будем совмещать. Карамелька у нас уже подостыла. Сейчас добавим туда небольшой кусочек сливочного масла. было более шелковисте можно сделать это блендером будет быстрее немножко попроще но я думаю мы так тоже справимся Все последний этап засыпаем соленый арахис. У нас должно получиться что-то типа сникерса. Вот. Все это хорошенько перемешиваем. Вот так, хорошо. Очень классно. Мне нравится. А теперь покрываем наш тортик. Карамелькой с арахисом. Распределяем по всей поверхности. И все, в принципе, все готово. Теперь дадим немножко остыть, отдохнуть буквально минуток 15-20. И будем пробовать. Вот и настал этот момент. Наш тортик готов. Будем его пробовать. М -м -м. Он очень сладкий. Прям очень сладкий. Но на сникерс я не сказал, что он похож. Но он офигенный. Ну прям очень классный, он очень нежный, он прям нереально нежный, прям вот его ешь, он прям во рту такой и растекся. Кайф, крутой рецепт, мне очень нравится, я думаю мой оператор сейчас тоже это оценит, этот тортик. В общем, ребят, всем приятного аппетита, кто сейчас кушает, подписывайтесь на канал, прожимайте лайкосики, вот. прожимайте колокольчик, оставляйте свои комментарии, попробуйте, сделайте. Клянусь, не пожалеете. Если вы любите сладкое, вы просто вы не пожалеете об этом. Ну, а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока.